Всем привет! К нам приехала новая поставка футера трехнитка петля, но это не классический футер трехнитка петля, к которому мы привыкли, он немножко тоньше, то есть плотность у него меньше, однако это можно сказать, что его преимущество, потому что как раз-таки такой вот футор можно использовать для пошива летних изделий, например, на какую-то вечернюю прохладную погоду, шорты, свитшоты, брючки, футболочки... То есть будет не так жарко, как в классической трехнетке петле, но в то же время будет довольно комфортно.